подходит к концу нашей интервью с главой Valve, mm -hmm. Гейбом Ньювеллом, но и традиционный юмористический вопрос. Когда выйдет Half-Life 3? Что значит, когда выйдет Half-Life 3? Half-Life 3 уже вышел. Я в него уже играю вместе со своим другом. Мы уже прошли. Да, мы уже прошли. 12 из 10. Да, это лучшая Ты игра на плейдере. Может, выпустите ее для людей, для всех? Нет... Я не могу выпустить, это моя прелесть, только я буду проходить Half-Life 3 Но ну, Гейб, люди заслуживают того, чтобы пройти эту игру Ты не пройдешь Half-Life 3 И ты не пройдешь Half-Life 3 Никто не пройдет Half-Life 3, только мы с другом будем проходить Как же ты задолбал Трилогию властелин колец цитировать Трилогию! Ничего не знаю, щите меня в башню! <рискот> <рискот>